Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября. 2021 -го года основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации через нас прозрачность и платежеспособность. Компания официально зарегистрирована. Документы находятся на главной а, странице сайта о легализации. Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров у компании. Кабинет полностью автоматизирован. Есть уроки по кабинету. Бизнес по полностью управляемый двумя бронями, кроме а, а, у нас одна программа, есть, которая а, без броней. В компании 9, на сегодняшний день 9 маркетинг-планов. Вход открыт в любую программу. На любой программе есть кнопка маркетинг и кнопка поисковик. Есть полная статистика начислений на каждой программе. Вход доступен от пенсионера до миллионера и вход открыт в любой стол. На основных площадках у нас работает реферальная программа на три уровня в глубину. Нет абонентской платы ни на одной у нас э, программе. Выплаты в каждом столе, циклы очень короткие, нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все деньги 100% распределяется в сеть от партнера идут к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Fire кошелек подключен. перфект Money. Подключена фрикасса. Есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу наших команд. Вывод ежедневно. И выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Но теперь всего со вчерашнего дня... У нас будет новый спикер, как вы уже знаете, это Эдуард Сергей, и он будет вас, конечно, мотивировать. А моя задача научить вас, чтобы вы знали наш маркетинг всех наших площадок, как отчая наша. Есть у нас сервис с инструментами для онлайн-бизнеса. В каждом кабинете у каждого партнера а, можно а, сразу же с кабинета подключить этот сервис для своего а, масштабирования своего бизнеса. Есть чаты компании и есть прямая связь с администрацией. Что же такое наш Идеал М? Это, конечно, гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Ну и у меня для вас, конечно, очень а, шикарная, сногсшибательная новость. 12 февраля в 19.00 по Москве у нас стартует новая программа с минимальным входом. А, старт будет по кнопке и открыто будет пополнение кабинетов до 17.30. Обращаю ваше внимание, в 18.00 будет предстартовый вебинар, который проведет наша администрация, а в 19.00 будет старт. Ну и у нас уже в кабинетах добавлена эта площадка Turbo Moneybox и вход открыт будет в любой стол и у нас есть такое ноу-хау на этой площадке. Наверное, ни у кого в интернете нет этот у нас есть нулевой стол, у тебя нет 2500, но есть три друга. С двух партнеров будет переход, мы сейчас будем разбирать маркетинг этой площадки. А с третьего вы возвращаете 1250. Это нулевой стол. Вход по желанию на этот стол. А Первый и второй стол – это два накопительных, и третий стол – это ваша зарплата. Ну и, конечно, здесь есть, как и на всех наших на всех программах, есть кнопочка «Поисковик», где вы будете просматривать свою структуру, будете выстраивать цепочки. И давайте мы вам с вами сейчас вместе разберем, как же будет работать эта новая площадка. Как я уже сказала, старт состоится 12 февраля в 19.00 по Москве. И у нас есть такой стол нулевой. А вход на него будет 1250. Первый стол у нас стоит 2500. А второй стол стоит 5000. И третий стол, это ваша зарплата, стоит 10000. Здесь у нас еще одно ноу-хау. У нас есть кнопочка «Снять бронь». У нас бизнес полностью управляемый, а на всех площадках двумя бронями. Первая бронь – это основная, а вторая бронь – это запасная. И вы можете выставлять сразу же первую и вторую бронь, и мимо вас никогда не пролетит ни один партнер. Даже если вы ушли на танцы в ресторан или вышли погулять, а ваша команда работает, и вы есть некоторые команды любят работать без брони и поэтому а, наша администрация придумала вот такую вот а, функцию снять бронь вы можете снять брони и работать без брони на этой площадке ну а те которые любят управлять сами бизнесом своим то те выставляют конечно брони Итак, если у вас нет 2 500, вы можете войти на 1250. И первый партнер, как только к вам приходит сюда, регистрируется по вашей ссылке и активирует эту площадку, эти 1250 идут накопления. Со второго партнера вы переходите за 2 500 в первый стол. А с третьего партнера... Вы получаете э, эти 1250 на баланс для вывода. Но это не советую сразу же. Ставить сюда этого партнера. Вдруг вам нужно будет срочно, когда-то, вот срочно нужны деньги, и э, вы сразу же поставите одного партнера и получите эти 1250 на баланс для вывода. Пусть это будет ваша ваша копилочка а перешли вы уже в первый стол а здесь первый партнер приходит 2 500 накопления со второго партнера вы за 5000 автоматически активируется второй стол вы переходите на второй стол первый партнер закрывает свой первый стол и приходит становится к вам на это место а эти 5000 идут накопления со второго партнера закрыл свой первый стол и приходит становится к вам и вы автоматически переходите за 10 тысяч в третий стол. А здесь это ваша э, зарплата. Это вы будете все время получать деньги именно с третьего стола. Как только к вам первый партнер становится, 500 рублей у вас идет на баланс для вывода. 5 тысяч – это идут два клона в первый стол сюда по, э, за спонсором. Вы можете выставлять брони а, своих же партнеров. Вы же тоже будете как спонсором. И ваши а, реинвесты ваших партнеров будут лететь именно а, к вам. И вы можете выставлять и под первую линию, и под вторую. Делать цепочки и продвигать свою команду. 4500 идет в Turbo Money. Турбомани. Если вы там уже есть на, а, работаете на этой площадке, то ваш клон летит именно, остановится по вашей броне. А если вас там нет, то у вас автоматически активируется первый стол за 4 500. А со второго партнера вы получаете 7 500 на баланс для вывода и 2 500 распределяется на 5 уровней в глубину это реферальное вознаграждение и будет работать эта партнерская программа и она настолько шикарная ребята сейчас вот будем с вами смотреть здесь такие партнерские вознаграждения что есть очень классный стимул именно приглашать на эту площадку и получать очень хорошее реферальное вознаграждение. И третий партнер тоже самое дает вам 7500 на баланс для вывода. И 2500 делятся по 500 рублей на 5 уровней в глубину. Это партнерские вознаграждения. С первого уровня вы получите 6 начислений по 500 рублей. Это 3000. Со второго уровня 18 начислений по 500 рублей это уже 9 тысяч. С третьего уровня вы 54 начисления получите по 500 рублей это уже 27 тысяч. С четвертого это 162 начислений по 500 рублей это уже 81 тысяча. А с пятого вообще 486 начислений по 500 рублей это 243 тысячи. Только одних реферальных вознаграждений. Итого в реферальные вознаграждения 363 тысячи. Это же вообще шикарно. Я не видела нигде, сколько смотрю маркетинг, которые выходят в компании, выходят проекты новые. Я не видела никак нигде, чтобы такие были шикарные вознаграждения партнерские. А первая линия у нас всегда без ограничений. Чем больше вы будете а, приглашать по своей реферальной ссылке, я имею в виду давать информацию, и к вам будут приходить новые партнеры, а, регистрироваться именно лично по вашей ссылке, то вы а, будете всегда в шоколаде. Вот. А на «Турбомане»… Точно так будут идти ваши партнеры, а ваши клоны, клоны ваших партнеров. И как только приходит сюда второй партнер, вы автоматически переходите на второй стол. Первый партнер эти 9000 идет в накопление, со второго вы переходите за 18000 тысяч на стол выплат. Здесь очень маленькая а, эта площадочка. И как только к вам становится сюда первый партнер, вы получаете сколько? Вы получаете 8000. Два клона реинвеста летит за спонсором на первый стол. И два клона летят в денежный клонопад. Со второго партнера вы получаете 12 тысяч, 5 тысяч реферальные и 2 клона летят в клонопад. Третьего места вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода, 5 это ваши спонсорские и 2 клона летят в клонопад. Итого, вы за один круг на этой площадке заработаете 32 тысячи плюс 10 тысяч реферальные вознаграждения. И здесь по клонопаду Ваш каждый ваш клон принесет 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот рублей. На денежном клонопаде открыта покупка. Можно его покупать. И дополнительно 500 рублей стоит денежный клонопад. Чем больше вы будете запускать клонов сюда в денежный клонопад, тем больше будут расти ваши, а, денежные, а, ваши доходы именно по денежному клонопаду. Вот так вот будет работать у нас новая программа. Я считаю, что это шикарнейшая программа, которая принесет всем нашим партнерам очень хорошие и большие чеки. Всем, конечно, желаю легкого старта, активных партнеров и больших чеков. И хочу вам, ребята, сказать, побольше общайтесь, люди и деньги в бизнес приходят только через других людей. Необщительные люди крайне редко становятся успешными и богатыми. Бизнес это война и мир, но не по льву Толстого. И не бесконечное чередование войны и мира а одновременно и мир, и война. Вы должны конкурировать и сотрудничать в одно и то же время. И никогда не сдавайтесь, всегда боритесь до конца. Даже если вам кажется, что вы проиграли, никогда не сдавайтесь. Идите вперед и никогда не поворачивайтесь, даже не оглядывайтесь назад. Только вперед, ни шагу назад. Всем желаю легкого старта, больших чеков и, конечно, хороших, хороших активных партнеров. И научитесь, конечно, продавать себя, научитесь продавать свою реферальную ссылку. У вас как минимум должны быть три социальные сети. Это ВК, это Калиостро, это Ютуб. Вы выбираете сами, в каких социальных сетях вы, вам удобно работать где вы со своих страничек должны давать а, своей к, о, компании о своем бизнесе информацию. Люди бизнес, еще раз говорю, приходят только через общение. И необщительные люди крайне редко бывают успешными и богатыми. И я сейчас от многих слышу, что я не умею приглашать. А кто вам сказал, что нужно в бизнес приглашение? Вы что, а, поп-дива, рок-концерт? Или подарочный сертификат. У вас не юбилей и не день рождения, чтобы рассылать пригласительные билеты. Вы интернет-предприниматель. И в первую очередь вы заключаете договор со своим новым партнером о совместном ведении бизнеса. Но не в одностороннем, а совместном ведении бизнеса. Вы знакомите партнера с компанией, вы заводите, даете им информацию о компании, заводите, приводите первый раз на вебинар, рассказываете, как войти, как выйти, и, конечно, добавляете в чаты. В чаты рабочие. И, конечно, даете в руки инструмент. Инструмент для для развития своего бизнеса. Но у нас у каждого в кабинете есть этот инструмент. Можно нажать на баннер и подключить свою страничку ВК и масштабировать свой бизнес. Мы, как я уже говорила и всегда говорю своим партнерам, что деньги печатает только монетный двор без рекламы. А мы с вами не монетный двор и поэтому мы должны обязательно давать информацию всем вокруг о своем бизнесе. Как можно больше. Всем, конечно, желаю успехов, всем желаю активных партнеров и благодарю вас за внимание и достижение вам успехов в достижении поставленных целей. С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг». Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете их задать в чате.